Здравствуйте! Сейчас я покажу как перетянуть куколку из серии Милашки от Радуэт. Первое действие. Опять нам нужно нанести тальк, либо одеть хлопчато-бумажные перчатки. А куколка желательно, чтобы была уже проклеена, это перетяжечный момент. Помимо того нам нужна петелька для головы, крючок шейный, они немножко отличаются для кистей и для стоп, чуть-чуть побольше. Вот 5 петелек, пока их уберу. Также очень сильно вам поможет проволочка, Пролочку можно любую взять, но ну, вот мы используем для бисероплетения диаметром 0,4. Вот. Режьте два кусочка где-то 40 сантиметров Ой. примерно 40 сантиметров это вам будут помощники перед перетяжкой и еще один небольшой кусочек сантиметров 20 для еще одного действия мы используем при перетяжке вот такую резинку в бобине. Мы купили ее в обычном швейном магазине. Она нас полностью устраивает. Имеет 10-12 внутри вот этих вот резиновых волокон. Достаточно хорошую имеет память. То есть возврат на растяжение. Сейчас свяжу кончик. Для перетяжки милашек мы используем для этой резинки. Мы используем следующие размеры. Для кистей и рук перетяжки идет 28 сантиметров. Для тела и ног идет 66 сантиметров. Отмеряем 40 и 26 получается 66 и еще одну резинку вспомогательную, если она у вас еще как бы самой перетяжки, она просто как вспомогательная участвует Вы можете ее сохранить и использовать ее впоследствии Как правильно сделать узел, который не развяжется? Его нужно завязать морским узлом Два кончика, внимательно, наглядно показываю. макраме узел. Кончики могут торчать где-то на сантиметр, лучше их не обрезать. То есть, вот таким вот образом. Так, ну, это вспомогательная резинка. Сейчас я быстренько завяжу, опять показываю, как завязывать для рук резиночка. По покороче кончики получились, что тоже хорошо. Под корень их срезать не надо И для тела и ног Аналогично морской узелочек завязываем Такие узлы не развязываются И занимают очень мало места Внутри куклы вот Эту большую резинку пока откладываем Используем вот эту маленькую Для перетяжки рук Складываем детальки чтобы не перепутать в процессе перетяжки право-лево вас с этим не было проблем вот что мы сейчас будем перетягивать ну крючки, соответственно, тоже приготовили берем два вот этих большие по 40 сантиметров кусочки проволоки складываем их вот так пополам а укладываем резинку таким образом, чтобы узелок оказался в груди то есть узелок на резинке оказался в груди с одной стороны здесь вот фиксируем буквально двумя оборотами проволока чтобы у нас резинка не скользила туда-сюда и узелок не сместился и в дыроке неудобно работать вот, ну, достаточно вот, приготовили резинку для перетяжки рук через грудной шар... Шар... дырочку в грудном шарнироприемнике видите, дугой сделала проволоку дугой просовываю сначала сторону, не засовывая до конца резинку, только проволоку засовываю да. А, распуталась теперь то же самое другой согнув, делаю в другую в другой плечевой шарнироприемник чтобы резинка нам не мешала и теперь вытягиваю резинка не должна проходить свободно, она как бы слегка так застревает в пропилах, в прорезях это очень важно при выборе резинки. Ну теперь выпрямив кончик, вот как иголочка, начинаем собирать плечо, предплечье. Вот так вот я обычно зажимаю. Можно поставить крючочек. Чтобы помог теперь распутываю проволоку освобождаю резинку от проволоки далее, оттянув резинку крючок если это вам тяжело сделать как сейчас очень тугая натяжка, резинка свеженькая я беру и при помощи них уже одеваю крючок старайтесь не порвать резинку крючком и устанавливаю кисть теперь останется только вытащить крючочек и потянуть за резинку сделать натяжку небольшую вот здесь все очень хорошо функционирует поэтому мы и не проклеиваем шейный мероприемник то же самое со второй рукой аналогично делаю здесь тоже установлю крючок и сниму ей проволочку Ой. Зацепилась за резинку. Лучше этого чтобы не происходило, чтобы крючок точно оделся на резинку, а не зацепился только за ее волокна и впоследствии может соскочить. все опять натянули теперь нужно распределить натяжку чтобы резинка и в правой и в левой руке была. грудь можно пока отложить в сторону заняться ногами здесь вот эту резиночку нам нужно сложить так, да, давайте сначала разберемся с вспомогательной резинкой, которую третью мы делали И чего мы ее вообще делали так, нам нужно на нее представить этот вот маленький кусочек проволоки, который мы отрезали 20 сантиметров. вспомогательную инструмент такой его можно сделать один раз и использовать при перетяжке многих так теперь вот этот нашу основную большую резинку нужно сложить пополам чтобы получились две петельки очень важно чтобы они сложились пополам очень ровно чтобы не никакое ушко вот этот вот из петелек длинных не перевешивало чтобы они были идеально ровные ну, примерно вот я сейчас сделала и теперь вот эту вспомогательную резиночку хочу установить сюда, вот таким вот образом. То она нам поможет нашу резинку основную поделить пополам. Видите, она у меня одна длиннее, поэтому нужно обязательно подтянуть. Ну, вот теперь, сейчас еще раз проверим. чуть-чуть вот Угу. Все, она ну, теперь поделенная пополам. Теперь в каждую из этих петелек мы устанавливаем наши большие проволочки, которые по 40 сантиметров. Таким вот, с одной стороны и с другой стороны. Начнем мы с попы Делаем ее как можно ровнее быстрее. И просовываем через грудной шарнир В бедренный шарнироприемник Аналогично не просовываем еще резинку Только проволочку засунули, Чтобы нам резинка не мешала То же самое делаем с этой стороны и просовываем. Обычно я смотрю на просвет чтобы не вслепую тыкать, а как бы видеть, куда идет проволочка. Теперь протягиваем. Вспомогательная резинка не даст основной нашей резинки как-то там перетянуться в одну сторону и в другую. И у нас гарантированно в каждую ножку идет одинаковое количество длины резинки. Теперь бедра. То же самое. Протягиваем. И голень. Тут, на самом деле очень сложно перепутать правую слева. Но при разборке, может быть, просто вам как-то надо будет сложить так куколку, чтобы вы а, видели. Ну, подписывать, конечно, не стоит. Как-то вот что-то опознавательные, какие-то ленточки привязать, чтобы не перепутать право и слева. Ну, либо фотографировать. Одеваю крючок. Но, на самом деле ноги намного проще в этом плане. Ступни. Вот он так вот идет пока свободно, а мы вот со стороны коленки вот так вот подтянем. Вот остальные стороны бедра подтяну чуть-чуть. Не болталось ничего. И теперь то же самое со второй ногой приделываем. стараемся проволоку делать надеваем крючок и надеваем. если вдруг крючок плохо одевается попробуйте его перевернуть с другой стороной сторону резинку надеть. И, в и в кистях тоже сам теперь слегка поднатянем чтобы освободить резинку вот здесь чтобы как можно больше на грудь и вот эта вот вот с резиночка на которой на конце которой была одета проволочка сейчас нам очень легко поможет одеть деталь в грудь с ручками аккуратненько вот просовываем одеваем. Сейчас нам нужно, сейчас так вот коленки согну, чтобы она за кадр не убегала, очень хорошо подтянуть до того места, где вот мы одевали вспомогательную резинку. Натяжка очень такая приличная. Ну, не скажу, что чудовищная, так что аж прям. Но ну, сил приложить нужно. Ну, теперь можно снять Вспомогательную резинку. Ее лучше всего снять при помощи круглогубцев. Ну, если у вас есть желание сохранить вспомогательную резинку, можно вообще обстричь, конечно. Вот, все. Вот, чувствуете, слышите по звукам, какая идет натяжка. Сейчас пока я еще не буду проверять ее, саму натяжку, как она сделана. Сейчас мы займемся головой. В голове у нас есть специальное отверстие с местом под петельку. Вот отверстие, да. Вставляем, значит петельку сверху вот, так чтобы она здесь вылезла и немножко так поджимаем чтобы она у нас наше вот это вот специальное место проскочила все голова готова обычно на шейном крючке одна сторона, одна из сторон крючка более побольше это специально для того чтобы захватить сразу две резинки в шее которые нужно сначала установить крючок Подтягиваем резиночку Тоже будет серьезней И одеваем ее сразу вот. вот То есть крючочек одет На две сразу же резинки Это очень важно Потому что если будет одеть только одна резинка Кукла вся разберется там резинку вырезать И так далее Теперь нужно крючочек одеть на петельку Которая у нас в шее и так вот одели обычно на этом этапе я пришла аэратом пожалуйста вытащить петельку ну, можно самому конечно и аккуратненько одеваем чтобы не было такого звука щелк когда самостоятельно вытаскиваем. Ну, вот шея у нас очень хорошо крутится ходит достаточно теперь нужно распределить натяжку по одну ногу и в другую ну, здесь так как я правильно поделила резинку здесь с этим проблем нету ну, теперь проверяем стоит у нас кукла или нет при правильной натяжке кукла всегда стоит О, Боже, ноги неправильно стоят а уже стоит все пока <с evaluation> спасибо